Всем привет, с вами Булавцев Михаил. И не успели мы закончить одну стройку и ремонт, как другая дышит в затылок и торопит нас. Это квартира, наша квартира, купленная год назад на стадии строительства дома. Буквально в апреле застройщик обещает передать уже ключи, а сейчас мы напросились на осмотр квартиры и снятие замеров, всех размеров и замеров для того, чтобы уже можно было подсчитать примерную стоимость ремонта вместе с материалами и соответственно поиграть с размерами квартиры, чтобы понять нужны ли нам перегородки или нет. Итак, Естественно, что по нижнему, по нижнему чертежу, который предоставляет нам компания застройщика мы имеем только общую площадь 41,5 квадратный метр, по которой мы можем рассчитать все очень примерно, очень. Для того, чтобы уже более детально посчитать необходимые нам материалы, работу, стоимость, всю, нам нужны точные размеры. Размеры имеются, я привык все делать в 3D, чтобы уже визуально было понятно, где что будет находиться. А для этого нам понадобится программа SketchUp, Google SketchUp. Мы к нему вот вернулись. Если кому надо, можете перейти по ссылке под видео. Там в описании я поставлю, прикреплю ссылку на скачивание программы Google SketchUp. Можете скачать и также что-нибудь построить, визуализировать. Итак, поехали. На размере мы имеем внутренние размеры квартиры. Сюда мы прибавим внешние стены. Будем учитывать их, потому что у нас дверной проем также заходит во внешние стены и окна заходят в стены. Прибавляем к внутренним и я уже все это сделал. Получается у меня пятно квартиры 696 на 822. Вот такой прямоугольник нам необходимо сейчас будет построить. Левой кнопкой мыши нажимаем на мужика и на клавишу «Delete» его удаляем. Слева в программе SketchUp у нас будет необходимая панель инструментов. Здесь нам понадобятся кнопки «Рука» это вот просто перетаскивание камеры, дальше увидим, рядом вращение кнопка, здесь мы уже можем крутить по всем плоскостям, кнопка перемещения, будем с помощью нее строить, кнопка вдавить выдавить, возводить стены будем ей и прямоугольник. Для начала нам нужно камеру перенести сверху, камера, стандартное представление, вид сверху, так удобнее всего делать. Рукой мы перемещаемся, напоминаю 696 на 822, нам нужно построить такой прямоугольник. Нажимаем кнопку прямоугольник в точку начала координат, я обычно привык отсюда все делать, и настроим прямоугольник. Размеры прямоугольника и все размеры в программе вы можете видеть в правом нижнем углу. Можно настроить как в метрах, так и в дюймах, футах. Итак, 8,22 ширина и 6,96 длина. Готово. Мы построили с вами пол комнаты вместе со стенами. Теперь отсечем стены. Для этого нажимаем кнопку «Переместить». Зажимаем на клавиатуре кнопку «Контрол» и перетаскиваем стены. Также на 45 см нам необходимо переместить. Размеры все видите в правом нижнем углу. Внешние стены сделали, а теперь займемся внутренними. Вот примерно так у нас будет выглядеть наша квартира с имеющимися колоннами. Теперь мы приступим к возведению стен. Для этого нам необходимо сначала удалить лишние перемычки, для того чтобы стены возвелись у нас одним движением. Берем инструмент «Ластик» и удаляем. Вот этих стен у нас нет, у нас квартира со свободной планировкой вот здесь все удаляем, вот это удаляем, и так как у нас лоджия с панорамным остеклением, мы сразу уберем, хотя давайте это потом сделаем, давайте, так продолжим, вот здесь вот удалим, чтобы сделать единую плоскость, вот так вот, а теперь кнопкой на вращение мы изменим угол нашего зрения учитывая высоту потолков 258 вот теперь мы используя кнопку вдавить выдавить мы поднимаем наводим просто на ту площадь которую хотим изменить нажимаем левой кнопкой мыши и на размерах снизу справа делаем 258 то есть высота наших стен, высота потолка. Окна мы сделаем, я специально оставил их уже после возведения стен, мы сделаем сейчас и просто также их выдвинем. Имея размеры, ранее снятые, мы приступаем к окнам. Так, окна мы с вами обозначили. Удалим также лишние линии, ненужные нам. И теперь давайте их выдавим, сделав откосы. Также используем кнопку выдавить-выдавить. Доводим. Довели, убрали. И окно на лоджии тоже выдавим, так как оно у нас от пола до потолка там сделали. А теперь давайте сделаем нашим окнам вид стекла, чтобы не пустота такая была. Для этого нам нужно нажать на кнопку заливка, здесь мы выбираем... Стекло и зеркала выбрано уже. И выбираем прозрачное стекло. Можно любое выбрать здесь покрытие. Ну, вот такое слегка окрашенное. А, забыл. Ну, вот, вот так вот будет выглядеть. Так как здесь плоскости у нас нету на окне. Проведем. Удалим. И закрасим. И также здесь. Вот такие окна у нас получаются. Ну, примерные, без импостов, без пластиковых всяких этих рам. Для вида достаточно такого. Осталась дверь. Тоже удаляем лишние линии и выдавливаем нашу дверь. Там двери мы уже не будем рисовать, такие мелочи удаваться. И вот так буквально за 5 минут мы с вами получили 3D-модель по реальным размерам нашей квартиры. Сейчас мы уже можем приступать к... Расчетом планировки, точнее, расчетом перегородок, где какие поставить, нужно ли отсекать комнату от кухни или сделать в виде студии. Естественно, санузел у нас будет находиться в нижнем правом углу. Размеры санузла тоже определяем своим практическим путем какие будут находиться комплектующие какой размера ванны или душевая кабина чтобы не было лишнего использования пространства и наоборот чтобы нам хватило все это будем пробовать также имея расчет такой имея 3d модель квартиры мы можем произвести расчет материалов и работы например при работе со стенами это штукатурка, шпаклевка мы можем уже в дальнейшем посчитать, расставить мебель примерно, где у нас что будет находиться какая техника провести расчет проводов какие нам необходимы, розеток, выключателей все это здесь благодаря 3D модели можно сделать Надеюсь, данное видео вам было полезно. Я сам лично использую скичап, использовал для построения дома, каких-то комнат, крышу делали в SketchUp, рассчитывал материал, забор, который у нас идет вокруг дома из профлиста с кирпичными столбами, тоже делал, рассчитывал, сколько необходимо, сколько необходимо столбиков, кирпичей камин, шкаф, то есть очень много я делаю, проектирую с, с помощью программы SketchUp. Ссылка на скачивание SketchUp в описании под видео, может кому пригодится. Спасибо, что смотрели, надеюсь, был вам полезен. Пока-пока!